Карина, ты целовалась с моим другом? С чего ты взял? У тебя ветрянка? Нет. Ну, значит, целовалась, Карина! Значит, да. Карин, что ты задумалась? Руслан, у тебя паспорт с собой? Ну, да. да надо съездить кое-куда. Ну, там быстро. Там просто подпись поставишь и все. Дожди, а куда, Я куда, если в тебя не кидают монеты Значит, ты не фонтан Я плену, да? Опять? Карин, долго Я брови крашу Карин, долго Я брови крашу Блин, коридор быстрей Блин, задолбалась Знаешь, котлеты какие, говоришь? По-киевски Какие? Вкусные А на работе ты что скажешь? Упал Громче Упал Молодец. Вчера с таким танцором познакомилась, смотри. Дожди, это не танцо. Ну как не танцуй, смотри, как танцует! Даже я так могу. Девушка, что, ст... девушка, стойте. Стойте, стойте, ст... стойте. А знаем. Знаем. Я, я ничего не крала а знаем, мы, знаем. А... мы сфотаться Фотаться. Ой, блядь А вы снимаетесь, да? да? А мне нужно вам звук повесить да. а Только вот так не получится, нужно раздеться А, а, -а, -а. а это кто? Звукорежиссер Я звукорежиссер Здравствуйте, Фу. а вы здесь снимаетесь? А я звукорежиссер А да я оператор Черт! Может разделишься? <смех> Бля, вы понимаете? Я думал такого не бывает. Она спрашивает, какой сегодня день, а я не помню. И она обиделась. <смех> <Это не смешно. смех> Бля, на моём канале Ната Вагимировна ВИБО <смех> <Е> ТЫ Чё, <смех> чё? Что, что, что, что ли? А, ты туда хочешь? Я шарик хочу! А, шарик, пойдем. Есть единорожка? Шарик? Это моя единорожка! Вот такая единорожка! Вот, лопну от счастья! <смех> Всё, спасибо! Нет, нет, нет. Просто едешь, никого не трогаешь Ну все мужики думают, что ты собираешься с ними гоняться Ребят, от того, что вы обгоните девочку У вас п***а длиннее не станет Карин, ты готова? Все, пошли Все, я вот так пойду Я тебе сказала, я пойду вот так Как тебе мой лук? Он попал два раза. А -а -а, Кончились патроны. Ну что скажешь, Руслан? Карина родилась просто не тем человеком. Не того пола. <сORTS> Карина, <сORTS> я не буду. <сORTS> <сORTS> да я не убил женщин. Карина, отстань. Да, да, ты есть как мужчина. Сыкло. Вот найдешься скоро девочку нормальненько еще. Да не, не, нах... Да в смысле, Вс равно когда-нибудь трон или поздно, у тебя будут отношения Да не, еще не скоро В смысле, нет Блин, прибалтывает меня просто, как будто вообще кашу Говорит, отношения, да отстань ты от меня Рина и Гуси Они на меня лизнёна, они такие мёгкие Сури, это так смотрят, хоп, ушел. Кто он? Напишите мне. Кто хочет видео, напиши ссылку Калины видео в комментах. Пока. Мне интересно, догадаетесь или нет. Обязательно заходи, ставь лайк, пиши комментарий. Какие реснички.